Я еще не закончил! Что? Я опять сюда вернулся? Возможно, там я должен был повернуть направо. Чертова шлюшка! И парень! За каким чертом вам понадобилось приходить сюда? Чакра Саски, только что... Мы просто пришли за Джуга. Мы хотим взять его к себе в команду. У вас есть хоть какое-нибудь представление о том, во что вы ввязываетесь? Не изменилось! А, еще один из моих чертовых копий, да? На частичной трансформации это и в самом деле большое достижение. Ты хорошо владел проклятой печатью. Если вы освободите его, то... Я тоже так думаю. Тем не менее, таковы были распоряжения. И если придется, то мы используем грубую силу. Даже если ты силен с таким-то уровнем. Ну ты и мразь. Если бы не просьба Саски, я бы убил тебя прямо сейчас. У меня нет желания драться. Я просто хочу поговорить с тобой, Джуга. Идем со мной. Я уже сказал тебе, что не могу отсюда уйти! Саске! Не сбежишь! Просто убей его, Саске! Убью! Я не смогу сбежать из этого места! Химимара, почему же ты... Почему? Блин, Саски, этот парень на самом деле опасен. Саски? Мы здесь не для того, чтобы драться. Дай мне поговорить с ним. Вряд ли что-нибудь из того, что ты скажешь, подействует на него. Хотите, чтобы я вас обоих прибил? Он что, серьезно намеревался убить нас? Ты восхитителен, Саске.